Эти слова, жизненный совет, все дело в нашем мышлении, наших привычках, в нас. Многие люди страдают от того, что ничего не хотят изменять, не позволяя себе быть под контролем следующих пяти вещей. Номер один – это твое прошлое. Оно произошло. Ты не можешь его контролировать. Не позволяй твоему прошлому украсть твое настоящее, которое ты имеешь, и твое будущее, которое тебе предстоит испытать. Что было в прошлом, там это и оставь. Отпусти ту боль, отпусти те тяжелые времена, отпусти отличные времена, все оставь в прошлом. Ты на это уже не можешь повлиять. Так зачем тратить на это время? Сфокусируйся на настоящем. Это твой свет, в котором ты создаешь свое лучшее будущее. Почему? Потому что это правда. Так должно быть, но только если ты так решишь. И не важно, что будет происходить. Обман, мошенничество, кража, неудача, успех, возможность. В любом случае делай что-то хорошее. Номер два. Не позволяя мнениям и критике других людей корректировать направление твоей жизни. Потому что желание быть как все и потребность в посредственности сами по себе снижают уровень твоей энергии, а значит и твое счастье, твою продуктивность, твою креативность. Ты не обязан следовать за обществом, даже если тебе говорят, что ты не такой, как все. Это отлично. Будь собой, и следуй за своей мечтой, избегай таких людей, притягивай к себе тех, кто будет тебя вдохновлять, будет питать своей энергией, с кем ты сможешь посоревноваться в саморазвитии. Номер три. Это твои невидимые барьеры в виде предрассудков, привычек и подсознательных установок. Это все может брать корни самого твоего детства, и не только у тебя, но и тех, кого ты слушаешь. Не слушай тех, кто пожертвовал своими мечтами, чтобы жить посредственно и следовать за обществом. Верь в то, к чему стремишься всей душой. Меняй свое мышление и смотри на все, как на подарок. И тогда твоя жизнь начнет меняться. Но только если ты примешь это решение. Номер четыре. Касается отношений. Идеальные отношения бывают только по переписке. Не бывает идеальных людей. И ты не идеален. Идеала не существует. И его никогда не было. Осознав этот факт, ты сможешь наладить отношения не только в личной жизни, но и с родными, с друзьями, с коллегами, с партнерами. Ты должен быть готов, чтобы достичь такой точки развития в жизни, когда у тебя рядом есть люди, но тебе ни один из них не нужен, чтобы чувствовать себя счастливым. Я не говорю, что это легко. Я не говорю, что это невозможно. Я не говорю, что это сложно. Выброси эти три слова из словаря. Сначала будет трудно. Римская империя стала большой не за один день, но затем ты будешь жить просто, смотреть на вещи просто, принимать решения просто, расти просто. Все будешь делать просто. Всегда будь собой, и ты будешь счастлив. В этом вся цель отношений между людьми. Последняя вещь, о которой я хочу поговорить – это деньги. Многие из нас следуют туда, где больше всего денег. Но это не всегда так. Согласившись на дорогое, но грязное предложение сегодня, не жди чистого, у крат более дорогого предложения через пару лет. Многие из нас жертвуют своими мечтами, принципами, привычками, только потому, что следуют за большой суммой денег. Все хотят 100 долларов сегодня вечером, но никто не хочет миллион долларов через два года. Не следуй за деньгами, следуй за мечтами. Если ты сейчас будешь счастлив от того, что делаешь, деньги придут сами, и их будет больше, чем в том большом грязном предложении. Поэтому преодолевай себя, расти, развивайся, тренируйся, даже когда этого совсем не хочется. Будь свободным, создай свою свободу.